Привет, друзья! Ну что, пока на улице пасмурно, запишу для вас э, ответы на вопросы номер, по-моему, 26. Что ж, вы думаете, что на Бали нету матрешек? Бо, матрешка! Так, ну поступил первый вопрос из инст... э, в Телеграме. И там спросили по поводу самых сложных приемов, на мой взгляд. Ну, на мой взгляд, самый сложный прием на балайке это вибрата. Ну, самый сложный, давайте так, тремоловибрато. Тремоло, наверное, да? И вот еще у Архиповского есть интересный прием. Как бы, получается, и тремоло, и пиццикат одновременно. Ну, давайте начну. Попросили показать. Тремоло вибрата Это то, что вы слышали в фильме, где Рожков использовал его. То, что песня, э, мелодия Лизы Бричкиной, да? Вот. Собственно, прием играется с помощью кисти тоже, но в другую сторону. Если при не у нас вниз обращена рука, то при... Э, э, Тремоло-вибрато, забыл прием называть, играет как бы в другую сторону. Нужно сделать вот это движение. Пока. Пока. Вот. То есть ставите на подставку ладонь этим, или руку, вот этим местом, и на нем крутитесь. Вот такая штука. И получается... То, что нужно получается вот значит второй прием тремола тремола я уже разбирал это просто тремола да понятно что его нужно тоже долго долго тренировать вот а у архиповского тремола вместе с пициката сейчас примерно покажу как это выглядит то есть он играет указательным пальцем по вторым струнам и при этом апиземянным пальцем допустим играет мелодию по первой струне -то такое, да. в общем-то прием тоже довольно сложный потому что нужно вовремя подцепить первую струну при этом не задеть вторые струны ну, в общем как-то так интересный тоже прием вот так что пробуйте тренируйтесь развивайтесь треугольных вам всем успехов так ну что поехали теперь по поводу непосредственно комментариев на youtube Итак, мы закончили... А, вот где-то примерно тут, да? А, Амин ускорил на 1.25, сыграл без ошибок, да. Проверяйте еще где-то, есть у меня другие записи. Вот. Так, ну поехали. Значит, вас торг. Всем спасибо большая благодарность за положительные комментарии. Так, опять Ваня просит прислать <laughs> традиционный комментарий от Вани, да? Какой прелестный танго, спасибо. Можешь сыграть «Ты мне весною приснилась», песнярый. «Ты мне весной приснилась». Я, возможно, даже этой песни не знаю. Ну, давайте отправляется в список, да, как обычно. Так, а можно разборку кукушки, что, ну, не аккордами, а мелодии, да, по навороченней, как бы вторую часть. То есть вот, вот эту часть, Да. там наворачивать, там особо ничего не наворотишь. Хорошо, давайте отправляется в, как, тоже в список, да, в блокнотик. Сергей, не могли бы вы разобрать трек American Boy? Хм, интересно. Так, да, примерно? Ну, можно, да, давайте попробуем. Вот, тоже отправляется вот туда, в список, буду делать э -э, голосовалки. Так, разбор этой песни «Сектор газа» 30 лет. А я разве не делал? Ух ты, надо, надо проверить. Сколько стоит? А, уже уже ответил, вот баллайка. Про вот эту баллайку спросили, да? Сколько стоит? Ну, примерно 90. Так, может и 100 даже. А может 80, в зависимости от того, какие материалы. Вот, это же электро. Так, спасибо за разбор. У меня недавно заболела левая рука в районе локтя. Видимо, я нерв пережал из-за неправильной постановки руки. У гитаристов вроде схожая проблема, только в кисти. Слишком сильно на себя ее направляют. Покажите, пожалуйста, как правильно ставить левую руку, чтобы не испытывать дискомфорт. Тимоша Шмель. Заболела левая рука в районе локтя. Ага, интересный, интересный вопрос. То есть, получается... Левая рука заболела в районе локтя, да, вот здесь. Хм. а как она могла заболеть? Интересно. Ну, то есть, по идее, вот, рука висит внизу, вы руку поднимаете, и вот, видите, ничего не происходит особо с плечевым, плечевым суставом. Не вперед, то есть, ну, с локтевым тоже. Вот, рука не уходит ни вперед, ни назад. Вот, если все вот так, то, в принципе, все нормально. Но, скорее всего, заболел э, локоть из-за перенапряжения какого-то. То есть, я уже показывал, что вот, да, постановка у нас скрипичная. Поэтому, если вот так, то это неправильно. Нужно вот немножко так, да, потому что большой палец используется. Честно говоря, не знаю даже, что и посоветовать в этом плане, чтобы не навредить. Вот, поэтому давайте-ка, может быть, к хирургу сходить, рассказать, что и как. Потому что, ну, не знаю даже, что и сказать. меня не помню, была такая проблема вообще. Так. динза за бахни. Деревенская рейд, да. На заставку волка на поле. Он, конечно... Собака приколола. Великолепная. Говори, Москва разговаривает. Так, так получилось, что пощупал инструмент этой марки, сделанный летом 2022 Ага, это про балалайкер. Стоит, строит изумительно даже в начале хвоста, на 19 Ладой, даже дальше не помню Звук стал намного лучше, чем в 19 они, Ну да, они ребята, развиваются в любом случае Дурак и молния Дурак и молния нету нот, не нашел в интернете Поэтому дурак и молния от, отменяется, извините Вот, если у вас есть ноты, то тогда присылайте Верхние две стороны нейлон Ну, не, они не верхние, они нижние Вот, дальше Пациент правообороженского Классно получилось так, значит, так, можно, колы... можно колыбельную нейромонаха Феофана. Колыбельная нейромонаха Феофана. Ну, давайте тоже попробуем. Но, скорее всего, нот нету в интернете, поэтому я, я стараюсь все с нотами ориентироваться, чтобы не подбирать. Потому что очень много песен вы просите, а по факту половина, наверное, из них без нот. Король и шут, Темный учитель. Вот Темный учитель, если есть ноты, то конечно, но если и нот нет, то извините. Мне кажется, здесь очень похоже на песню «Богатырская сила». Она еще очень сильно похожа на а, как она называется то на Вечерний звон. Как делать слайд с 17 лада на второй струне ногтем или подушечкой пальца? Слайд от 17 -го. лада, от 17, -го. вот от этого, видимо. Ну, конечно, ногтем. Ставите так, чтобы ноготь, ноготь упирался в струну. Да, вот так вот. И перпендикулярно примерно. И поехать легко будет. Так, спасибо. Вы знаете, кто играет на баллайке в фильме «Собачье сердце»? Ну, на 90% уверен, что Рожков. Михаил Рожков. А корды на секунду будут? Я искал, не нашел, только Прима. Ну, Извините, я играю на премии На секунде не играю Все в принципе то же самое Только аккорды нужно называть На, сейчас скажу Если открытые струны, это у нас АМ А на секунде это открытые струны Это ДМ Си, до, ре То есть на кварту выше Все аккорды те же самые, просто на кварту выше То есть если это ЛЯ было условно Значит будет РЕ А, Д, значит А, Б, С, Д Если это был С, значит С, Д, Е, Ф если F, то тут уже проблема. F, G, A, B. Вот так получается. Да? То есть надо записать и на, всегда на четыре ступени выше нажива, на, называть аккорды. Вот и все. Ничего сложного. То есть кварт, на кварту выше. Или на квинту ниже. Ладно. Только бой сделать просто, обжег руку и сразу получился. Ну хорошо. Хорошо, у вовы получилось. Я практически все на этом канале смотрю, обязательно разучу, пришлю что-то еще. Присылай. Это. Вот жду всех, кто. Вот недавно я выставил э, Джонни да? Бегут. Ребята, как зажгли. Отлично, ведь сыграли. Сыграли классно. Вот, ну, хотелось бы немножко по скажем так, по сценическому образу, чтобы это было более ярко, да, то есть, э, прекрасно сыграли, слушать хорошо, а смотреть как-то немножко скучновато, но это может я придираюсь, то есть, хотел бы немножко драйва, чтобы чтобы и музыкант тоже участвовал в процессе не только руками, но еще и своим всем нутром существом, вот, ну, ладно, это давайте для следующих роликов, ребята, молодцы, так, пришлите опять Том и Джерри, мне тоже придет балайка коричневая, вот так вот видите, у Вани придет балайка коричневая ну хорошо, Ваня сейчас на заднем с пони, да, сыграл на кардионе необычный гость кто появляется? гикон наверное так, интересно видите, фишечки и разности а можете кинзадзу, так ну, в принципе, можно, но там Пам-пам, что-то особо ничего. Некоторые заваливают порожек, говорят, что это неправильно. Правильно ли это? Заваливают порожек и говорят, что это правильно. А, заваливают порожек, заваливают порожек. Это, наверное, по поводу подставки, что вот так вот его ставят. Но когда ставят вот так подставку, это значит, что уже струны, струны пора менять. Вот и все. Что это за яйцо, как называется? Шейкер. Это шейкер. Так, так. Ну, здравствуйте, я тоже играю, как, как вы относитесь, чтобы я вас рекламировал? Рекламируй хорошо. Прикольно. Так, вы большому... спасибо вам большое за видео Сделано. Не слушайте хейтеров да господи, подумаешь нет тебе прощения, ну да, браво какие вы классные, это лайка. так, так, так, как вступить в ансамбль над каким проектами вы работаете а я не скажу, какими проектами мы работаем потому что это секретная информация вот, ну, как вступить в ансамбль, если хочешь, то присылай видео на, э, скажем так на кастинг, так и назови допустим, видео для кастинга и присылай мне куда-нибудь на почту, в личку, куда, куда в общем, получится и все, можешь с нами вместе с любым ансамблевым видео сыграть, что угодно, что тебе нравится, и прислать, тоже принимается такой способ, так, привет из Башкирии, привет из Индонезии, так, хорош, хорош, так, офигенно, талантище, красиво, слов нет, красава, Здравствуйте, сегодня день памяти деду его. он очень красиво играл на балалайке. Я словно, снова через вас почувствовал его рядом. А, я уже читал этот комментарий, видите, лайк поставил. Благодарю за ваш талант, искусство и живые эмоции от души же. Лайк быть в здравии, успехе и предстанье. Спасибо огромное, благодарю вас за э, такой замечательный комментарий. Вот. Спасибо вашему деду тоже, Виктория Шейн за то, что он играл на балалайке. Вы благодаря этому, вот, вы тоже знаете про балалайку. Так, Вополи опале да что ж такое? Вот новая балалайка у Вани уже, отлично, приехала к нему коричневая балалайка. Где можно найти ноты? В нотном архиве я не нашел. А, так, э, э, кукла-колдуна, это на продаже есть, либо в сборнике, рок, либо отдельно. Так, это не Ария, да, это мы уже выяснили, что это не Ария. Будто вернулся в детство в дом своего деда, который часто играл на своей гармошке. Видите, вот еще... Позитивный хулиганистый, да? Ну а что, получается, я же балалайчник А балалайчники, они как бы наследники из комарохов. Не все, конечно. Но вот я себя считаю наследником комарохов, да. Балалайчники, воен, военкомат, собирайтесь, пора Украину освобождать и за Путина умирать, а то ерундой занимаетесь. Ну вот такой вот я ерундой занимаюсь. Перейдите, да. Что ж поделаешь? Постучали в дверь ко мне, только -то, я не знаю, ну, Так, песок вроде не комаровский. Сергей Воронцов, это Ваня. Так, пришлите, пожалуйста, видео про Супер Марио. Можно песенку про развод? Виннор и а, Давайте. Да, Виннор и но да, да, Абба. Давайте отправляется тоже в список. Хороший список у нас там надвигается. Тоже надо будет скоро сделать. Так, и настоящие крутые перцы. Мы с Димкой, да, зашли. Ну, а и все кумушки домой, это тоже такое хрестоматийное произведение. Так. -с. Ой, жив smoke on the water, а, ну это угадай-ка, красавчик, спасибо, открывай школу, такие люди нам нужны, так и, и, собственно говоря, и у меня и так, по-моему, школа, чем не школа, слова, браво, спасибо, спасибо, спасибо, очень круто, желаю продвижения вашему каналу, Спасибо, да, вот видите, с учеником, с его мамой сыграли. Как же арфа, вот, облагораживает любое звучание. Я хотел сказать, как же арфа хорошо сочетается с балалайчкой, да? Потому что тоже струнно-щипковый инструмент. Вот так вот. Класс, еще хотел куплетик. Вы можете исполнить пароход Утесова. Да, правильно же, это песня. На балаке должно... Давайте отправляется пароход Утесова. Ну, правда, не... Ну, Утесова, понятно, пел. А в список. Всем удачи, виртуозно. Поздравляю творческих узбеков. А, спасибо, спасибо, спасибо. Драй, с днем явления. А, с днем, с днем. рождения. Вот меня поздравляли. Вот тут. Ого, спасибо, спасибо. Сегодня сырье, конечно, чё... Да, сколько же вам годиков? 35 мне годиков. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, разные бывают интересные комментарии такие немножко, да? Что поделаешь? Замути Sweet Dreams Мерлин Мейсон. Мерлин Мейсон. Давайте Sweet Dreams. Она не только Мерлин Мейсон, да? Мерлин Монро. Так, Sweet Dreams отправляется в список. Uh, well done, comrade. I always like watch your videos. Great from Holland. Hi. Salute from Bali. <laughs> так, с днем. Будьте здоровы. Спасибо за то, что поздравили. Спасибо, спасибо, вот поздравляю. Я уже, я читал все ваши комментарии. Спасибо огромное. Так, а объем И что? Ну, панк ну, ну, хорошо. А, так вот. Ну, интересный способ продвигаться, так мастер, желаю вам семейного, спасибо большое, спасибо, спасибо так, красавчик во всем спасибо, поздравляю вас, спасибо, Ваня спасибо, Ваня, так это первый регги дэнс-холл, парни баловайчник очень битбоксом миксует, не знаю такого, Богдан Дюрть ну, давайте посмотрим, Богдан Дюрт. так, что у нас тут это Ваня. Ага, вот и вот. Ваня, Ваню, Ваню, Ваня, Ваня. I'm crying, stop this, please. Don't worry, be happy. <laughs> так, you know I need this amazing, super. Так, лучше балалайки, только две, балайки. Вот, ребятки, взяли и сделали видео. Молодцы. Балалайка есть, а времени нет. Привет из Твери. Привет. А, это им привет, хорошо настроение поднялось, может теперь разбок, сектор газа бомж по-моему он уже в списке есть в этом самом да, попробуем да? играть, играю все подряд туда отправлять. нотки, нотки нотки нотков нет, но они по-моему сейчас как раз э, в процессе разработки поэтому я думаю, к выходу видео может быть оно уже будет готово так о, самолет летит, сейчас секунда, пауза, рекламная. Так, ну вроде полегче стало, да? басуха, да, молодцы, что что при матч что басист, круто сыграли. Которая большая балалайка, это тоже балалайка, ну конечно же балалайка. Видите, треугольная, значит балалайка. Молодцы, у меня такие же обои. Что, как, гад... что это такое вообще? Просто, видимо, вот так, пум пум пум набрало. Там. Я хочу на альт три струны от гитары поставить, ми, ля, соль. Тоже прям будет народный. Ну, да, наверное. Так, а можно проклятый старый дом? А, если нот нет, то не можно. Без нот не делаю, ребят, ну правда. Хорошие декорации. Да, там классно было. Спасибо. Так выглядит по-настоящему увлеченный человек. Отправиться в путешествие, это с инструментом. Ну, а как еще? Я без баллаки вообще не могу. Если я ничего не путаю, путешествие было летом. Сейчас, как и вы, не совсем путешествие. А что это еще может быть, кроме как не путешествие? Супер, замути, пожалуйста, солдат дома судно. Не знаю такой песни. Что за модель балалайки у вас? Тут еще была модель воронцовочка 0.0. Вот, это предворонцовочка была мастера конвега, а это уже... Мастера Наумова Балайка Воронцовочка Про Вот и тут тоже вопрос Видишь, это уже, а, вот здесь уже Воронцовочка Да Так Стилит скучал, поль моя, ты покинь меня Так, можете, пожалуйста System of Down Lonely Day System of a Down Lonely Day Отправляется туда же в список Давайте так сделаем. Так Ваня опять Ваня, опять пришлите яблочко. Да что ж такое, что у Вани не, не получается никак найти видео. А что за грязь появляется под струной для после игры? Это жир кожи и, и ногти влияет ли на звук или просто нарушает эстетику? О, ну, просто грязь, да, нарушает эстетику, на звук не влияет, но на звук влияет грязь только на струне, поэтому протирать нужно почаще. А если струны не менял полгода, я играю каждый день, стоит ли их поменять и становится ли хуже звук? Если поменять струны, звук не становится хуже, вот, становится лучше. Так что меняйте, конечно, полтора, ой, или сколько? Уже? Полгода? Ну полгода, да, уже пора поменять. Так, под оригинал наушники лучше в одном или в двух или вообще без них? Ну как вам удобнее, можно в одном. Я в одном играю можно ли разбор песни наутился дыхание? Там такой легкий джаз, только полулайки не хватает. Если нотки есть, давайте так, отправляется в список. Но если ноток нет в интернете, то не буду. Можно разбор мелодии Drunken Sailor. Кстати, да, очень популярная такая штука. Вот, можно разобрать. Давайте попробуем. У меня это осень, вся в цои. Сейчас группу крови разучу, после сразу возьму. Да, видите, кончится лето тоже. ТЭКС опять Ваня Нефедов. чё, яблочко опять, да что ж такое-то? А, вот, переписка. Вы же подписчикам прислали, так и мне пришлите, пожалуйста. Чего я кому присылал подписчикам? Да что ж такое? Что ж такое-то, Ваня? Ну, я не понимаю, почему? Вот он единственный, кто пишет, пришлите, пришлите. Наконец-ка сухой, вы же прирожденный рокер, ну да. Не будет про мелодию Любовь и голуби, Любовь и голуби, хорошо, попробую. Хотелось бы разбор Лизаветы. Ты ждешь Лизавета, вот эту песню, да, наверное? Ну, давайте попробуем. От Лизавета отправляется в список. Хотя я не помню, может, я уже играл. Круто звучит на Баллайке вступительная часть. Ну да, классная штука, мне тоже понравилась My favorite song girl time, both the original version. Ага. И не романах и а фан-вершин. Что, кончится ли это у нее ромонаха? Вот этот поворот. Интересно. Давайте проверим. Так, ребят, не умолкайте и несите живую музыку от души. Да, понесли. Ну, так, ну понятно. Здравствуйте, можете, пожалуйста, разобрать на облайке Антоха Ритм Сердца. Ты мой мастер, я очень любил мультики с, крокодином, с крокодилом Геном. Ну, с «Крокодилом Геном» все любили в детстве мультики. Это, в принципе, и мелодии там запоминающиеся, правда? Так, спасибо, спасибо, спасибо. Так, неожиданный контент. Вот, да, Рейн. В общем, ставьте для релаксации. Для вас специально записывал. Вот. Как раз здесь, собственно, и записывал. Да. Хочется услышать все. Ой, ты травушка зеленая. Ой, ты травушка зеленая, сектор газа. Но ну, только если ноты есть. Давайте отправляется в этот в список. Подумала, тук-тук-тук, стучат какой-то, Нет, не то. И так, опять обегинез, что? <пух> спасибо, спасибо, спасибо. Все что ли? Константин 100 гней на минималках. Если бы я еще знал, кто это. Вот, Ну, ладно. Все, друзья, спасибо за внимание. На этом комментарии наши закончились. Все, увидимся в следующих видео, разборах. И буду скоро делать для вас. Играю все подряд, как обычно, по списку. Все, пока. Ставьте лайки, балалайки.